Произошла небольшая заминка, у меня накрылась одна из флешек, значит, на которой я записывал, как я монтирую вот этот аквариум. Что, в общем, я сделал? Я поставил нашу инсталляцию на инсталляцию сверху, закрепил дополнительно на монтажную пену, пенополистирол, тем самым такую, сделав такую чашу. С этой стороны, со стороны труб, да, в случае их протечки, если по ним побежит вода, я предусмотрел такое, что будет уклон. То есть, вся нагрузка будет идти не на пенополистирол, а сразу скатываться на у нас деревянный каркас, получается, на фанеру, которая на металлическом каркасе стоит. Вот, то есть, здесь нагрузки не будет. Емкость данная у меня получилась примерно, наверное, литров в районе 20. То есть, представляете, какой объем воды сюда может э, литься, да, если трап справляться не будет, то, соответственно, есть емкость, мимо никуда это не побежит. Сейчас я вам сейчас отсниму, как, бы, как это сделано. Довольно-таки прочно это все на пени на монтажной держится. На самом деле, материал очень. Вот пена, пенополистирол. Два таких материала моих любимых. Можно что угодно городить. Я вам сейчас такой небольшой обзорчик этой конструкции сделаю, просто чтобы вы понимали, что я здесь сделаю. Вот такая конструкция из пинополистирола у меня получилась, Закрепленная к стене. Держится довольно жестко. Также получается, я пропенил стык между нашей инсталляцией и стеной. Потом здесь встанет уже гидроизоляционная лента. Вот, пропенил, потому что там стык примерно в пол сантиметра сантиметр, чтобы давление воды, если оно какое-то будет, не давило на гидроизоляционную ленту. Все, примыкание сделано таким же образом. Вот тот уклон, про который я говорил. Я сделал, получается, вокруг труб все пропенено. Также стоят вставыши. Все это довольно-таки жестко держится. Надеюсь, суть вы поняли. Следующим этапом я буду, получается, делать обмазочную гидроизоляцию и ставить гидроизоляционную ленту. Я беру гидроизоляцию и начинаю обмазывать. И все вокруг труб. Смотрите, я хочу показать. Обмазку полностью я сделал. И в местах соединения получается стен. И, грубо говоря, вот представьте, если это у вас основание пола, там тоже идет гидроизоляционная лента. Для чего она служит? Для того, чтобы в случае какой-то вибрации вот такая у нас сейчас получилась. Сейчас еще буду делать в случае какой-либо вибрации, чтобы не возникало никаких трещин. Сегодня второй день, наша вся конструкция высохла, гидроизоляция вся схватилась. Она чуточку не схватилась, где были толстый слой под, получается, гидроизоляционной лентой. Но тем не менее мы всю эту конструкцию уже можем проверить. Я набрал полное ведро воды. Давайте будем сливать и смотреть, есть ли у нас где-то протечки, либо нет, я думаю, что не будет. вода ушла сейчас покажу снизу что никаких там протечек абсолютно нет вот смотрите мы снизу под конструкцией вот. здесь у нас все сухо ну что собственно говоря наш участок значит с гидроизоляцией и со встроенным трапом сухого хода Готов к эксплуатации. Сейчас буду монтировать всю систему водоподготовки, конкретно та, которая очищает воду, смягчает, точнее, воду по железу. После чего буду монтировать остальной узел. То есть у меня там будут стоять гидроглоки, регуляторы давления и всякая прочая мелочевка, которая делает нашу жизнь, безопаснее и комфортнее если вам понравился данный видеоролик и он вам был полезен то ставьте палец кверху пишите свои комментарии делитесь в комментариях своими какими-то ноу-хау буду очень рад всегда готовы к обучению до новых встреч пока